Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Приветствую, Аркадий. Меня зовут Алексей. Сегодня воскресенье, день независимости России. Хорошо. А от кого Россия независимо вдруг стала? От всех темных сил. От темных сил. А разве существуют темные силы? Есть светлые, есть темные. К сожалению, так. Может быть, счастье. То есть не чьи-то экономические, политические интересы, а именно темные и светлые силы, вы так считаете? Ну это образно, конечно за ними стоят различные люди с разными интересами, которые вы упомянули Праздник этот специфический, не бесспорный, но так сложилось А и все же от кого Россия стала независимой в 1991 году? Этот вопрос непростой Она следовала тому тесному клубку обстоятельств, который сложился в 1991 году И попыталась выскочить из него таким образом угу. То есть тесный клубок обстоятельств это нахождение в составе СССР Вы об этом это необходимость, думая о будущем, сохранить себя, чтобы потом сформировать вокруг себя что-то похожее на СССР. Угу. А на чем основывался тогда СССР? На какой системе? На вере в добро и справедливость. Но это не похоже на экономику и политику. Вера в добро и справедливость это как-то абстрактно, не находите? Ну, это то, что завещали нам наши славные предки. Мы же православные, славим веру, правду. Православные вообще-то Христа славят. Насколько мне известно, как атеисту, Не славу, ни веру, а Христа и Бога Всевышнего. Это христиане делают. Православные верят в правду и справедливость и славят их. Если я правильно помню, то православные – это одна из конфессий христианства. Такая же, как и католики, и протестанты, и подвиды этих протестантов. Если я в чем-то не прав, поправьте, пожалуйста. Нужно смотреть глубже, до дохристианскую Русь. Там как раз наши славные предки славили правь светлых богов, которые отстаивали добро и справедливость на земле. Понятненько, понятненько. А СССР к этому каким э, местом относился к любой религии? Может, помните, что там был государственный атеизм? СССР это исторический преемник царской России, царская Россия преемник Киевской Руси и так далее. Все передается от поколения к поколению. И если брать христианские ценности, то в СССР они отстаивались, защищались интересы человека, труда, защищалось материнство и детство. Это все элементы добра и справедливости. Угу. Интересно, а в самой православной стране на земле Российской империи как там защищалось? Материнство и детство Как там защищался человек труда Может на 12-часовых рабочих сменах Может когда Угол снимался на 3-4 семьи Угол, не комната даже Это защита материнства и детства И человека труда Россия жила В соответствии с теми традициями Которые сложились СССР учел все то, что смог учесть в плане тяжелых условий и труда, и жизни, и попытался это изменить, как смог. За это СССР спасибо. Хорошо, а в каком из заявлений Владимира Ильича, если вы, конечно, читали, ни в одном из программных и часто упоминаемых заявлений, даже со стороны православных, нигде не говорится, что ССР это преемник Российской империи. Почему вы вдруг об этом сейчас заговорили? Ну, говорить об этом не обязательно, это само собой разумеется, несмотря на то, что могут говорить политики. У политиков свои интересы, у народа свои, когда-то они совпадают, когда-то нет. Но сейчас, хотите сказать, у политиков и народа интересы совпадают? В определенной степени, в определенной степени. То есть то, что сейчас творится в мире из-за наших в том числе политиков, я с них не снимаю ответственность, как из политиков из-за рубежа. То есть это все в интересах наших народов? Поживем-увидим, трудно сказать, как карты лягут. Политики действуют в рамках конкретных сложившихся обстоятельств. Искусство, что такое политика. В том числе искусство дружить с невозможностью и примиряться с возможностями. Надо разбираться. Хорошо, благодарю вас за незамутненное мнение. Удачного дня. Взаимно, Аркадий. Будьте здоровы. 3, 2, Добрый день. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Сегодня день России. 12 июня. 12 июня, день России. Отлично. А, от кого стала независимая Россия внезапно 12 июня? Ну, тогда же был подписан как раз как документ, правильно сказать, о независимых странах, когда Советский Союз уже стал разваливаться. Вот, это 12 июня 1990, -го года, 1990 -го года было. Вот. А после этого уже в декабре 20, ну, он развалился вот. Как бы ни от кого она не стала независимой я, так, я считаю это фиктивность, наверное, правильно сказать, будет Ну, как идеологическое что-то Хорошо, как считаете, от того, что Россия стала независимой От остальных республик Советского Союза Улучшилась жизнь простого населения или ухудшилась? Мне кажется, ухудшилась я считаю, что похуже. Ну, говори. Мне кажется, это в зависимости от того, какие сферы конкретно мы будем рассматривать. Потому что в некоторых мы можем проследить улучшения, в некоторых, естественно, ухудшения. Потому что ну, непосредственно при содержании и планировании бюджета, когда он, когда он исходил не соответственно от всех республик, было легче расцентрализовывать деньги в конкретные моменты тех или иных проблем. А в данном случае получается, что у нас общий бюджет остается непосредственно нашей страны, плюс еще мы должны помогать кому-то и непосредственно себе. То есть, скажем так, напряжение на бюджет увеличилось, а больше он не стал, стал даже меньше. Поэтому в некоторых случаях видны ухудшения, к сожалению. Так если от нас отвалились 14 республик, то конечно же бюджет стал меньше, потому что все 14 республик его наполняли. Но плюс в оставшихся республиках, которые стали независимыми от нас, а мы независимы от них якобы. Там же были производственные мощности, которые принадлежали всему государству. Как вы считаете, потери таких производственных мощностей и последующий их распил, это лучше для населения, для тех, кто работали на этих мощностях, для тех, кто потребляли результаты? Это работы, то есть сами же рабочие. Для них стало это лучше или хуже? Ну, конечно, момент и самого, как вы выразились, распила, и самого момента того, что мы потеряли многие производственные возможности. Естественно, момент того, что мы потеряли и рабочие должности, на которых находились люди и которых нужно было финансировать устраивать на работу, у нас появился момент. Очень большое отсутствие работы и мест, где можно было бы работать, потому что раньше это были заводы, то есть какие-то фабрики, на которые люди могли идти работать или подрабатывать, например, в подростковом возрасте. Сейчас отчасти пытаются вернуть этот момент, но не так успешно, да, как хотелось бы. Ну, хочется сказать, что даже те люди, которые сетовали за развал Советского Союза, которые рад -ра... простите, у меня язык заплетается, Рад, за развал, они, они ведь даже машинейд они э, oh, <laughs> они не были даже страна не была готова к такому потому что советский союз он был много, ну, много республик и каждый за что-то отвечала Прибалтийские, например э, там дел, было очень много таки, э, заводов именно машиностроения которые делали э, грузовые машины yeah, right. радиоэлектроника. радиоэлектроника тоже да очень много было всего за с территориями России. Еще много, да. В который... Да. А после того, как все разъединилось, многое мы потеряли. Поэтому, конечно, это тоже плохо. Да. Момент, момент того, что просто не успели распределить все моменты, из чего мы вышли, и очень многое потеряли. В том числе рабочие должности. Сам момент того. Что из-за того, что ну, сила на бюджет ответственности страны увеличилась, а то, как это делать и с помощью чего было, естественно, непонятно. И людей, отвечающих за это, не хватало. Вы считаете, что э, ВССР занимались только распилом и распределением бюджетных денег, а не планомерным развитием стран страны точнее внутри, и каждой территории в частности? Мы так не считаем. Ну, лично я так не считаю. Плановая экономика как раз подразумевает то, что все по нуждам распределяется. Хорошо, а сейчас у нас тогда какая экономика? Рыночная экономика. Она не может ответить запросам, которые появляются в разных частях нашей необъятной Родины. Хорошо, а как вы думаете, переход от плановой хоть и немножко неправильно выстроенный уже к 1991 году, но все еще плановой экономики к рыночной, он, он как раз положительно повлиял на будущее, на то, что творится в том числе и сейчас, в 2022 году, или наоборот ухудшил? Ну, я все-таки, я думаю, что ухудшил, потому что... Если смотреть, например, на сельскохозяйственную хозяй... ну, сельско сельско отрасль, то э, это, наоборот, усугубило положение, потому что пик сельского хозяйства был в 90 году как раз, э, а после 90-х и нулевых у нас на 80% сократилось производство. Вот. Ну да, мне тоже опять-таки кажется, что в зависимости от того, как рассматривать этот вопрос, потому что если рассматривать опять со стороны, соглашусь с прошлым мнением, со стороны сельскохозяйственного момента, то да. Ну, ухудшение невозможно не заметить, по крайней мере, на данный, на данный нынешний момент о том, что сельхозхозяйство у нас ну, страдает, грубо говоря, о том, что мы вынуждены некоторые моменты, связанные с сельхозпродукцией, закупать, так как не можем сами ее выращивать или же производить. И это, на самом деле, очень печально, учитывая ресурсы нашей страны и возможности нашей страны. Но с другими моментами, такими, как, например, доступность очень многих вещей, которые или закрытись по другому границу. Какие же доступные вещи появились? Ну, например, товаров первого содержания, то есть, например, одежды какого-либо момента того, что мы смогли в том числе отправлять многих детей то есть, на заграничное обучение, в целом открыть границы и как-то стабилизировать этот момент, он, естественно, не везде хорошо и положительно отозвался, но во всяком случае, то есть момент того, что границы стали открытыми, это и плюс, и минус, потому что из-за того, что осуществлен был переход не планомерно, а резко. Ну, невозможно не заметить момент, как это сказалось. С одной стороны, да, мы получили доступ, мы получили какие-то возможности, открытые знания, открытые моменты ну, передового, скажем так, товарооборота, но с другим моментом, к сожалению, сложилось так, что из-за того, что мы не смогли обеспечить момент планомерного перехода, было видно вот этот расход и в бюджете, и в целом в моменте того, как это произошло. Так, э, скажите, многие ли люди могут выезжать за границу? И это не имеется в виду страны бывшего СССР, то есть СНГ, а именно в кап страны, каплагерь. Много ли сейчас человек может выехать? Ну, да, да, это... к да, к сожалению. Ну давай, ты. Но я просто хотел сказать, что выехать-то ну, можно, да, а способ есть. способ есть, а средств на это нет. То есть не у всех, не да. У всех, да. Это нет денег, нет возможности, ну да, средств нет на это. Средств накопления, потому что вынуждены содержать семью, то есть у тебя уходят ну, все твои деньги, которые есть на первые очередные нужды, то есть на бытовые, плюс еще момент, скажем так, черный ящик, то есть когда мы вынуждены откладывать, и момент того, что уже от... ну, откладывать деньги на отпуск, то есть это банально у кого-то сочи, одежда или... Ну, страны, которые были нашими союзными республиками. Кстати, то, что вы упомянули, что нам товары первой необходимости стали доступны. Как вы считаете, в СССР не было товаров первой необходимости? да? Я скажу, что они были, просто сейчас появилось разнообразие товаров. Вот что имеется в виду. А так товары, конечно же, были. Это, кстати, про ну, рыночную экономику. Хочется сказать, что план экономика мне представляется лучше, но Рыночная, она им дает разнообразие. Ну, я не знаю, конечно, для меня плановая лучше, потому что она дает э, самое необходимое, вот, а разнообразие не всегда хорошо. Ну, вот да. э, на, примере, на примере сельского хозяйства сейчас вы можете быть уверены, что те 200 сортов колбасы, которые в ближайшей пятерочке продаются, э, сделаны из натурального мяса, а не из ошметков хотя бы животных или соевого концентрата? Ну, я не могу в этом быть уверен, потому что сейчас за ГОСТом никто не следит. Его уничтожили советский ГОСТ. А тот, который пришел на замену, там специально его сделал так, чтобы можно было обходить каким-либо образом. Поэтому я не могу говорить, что сейчас товары хорошего качества. И даже дорогие товары не могут быть нехорошего качества. Вот. Ну, тогда подытожим. Есть ли толк от этого разнообразия в 200 сортов, условно говорю, против 5 сортов советских, но из натуральных продуктов сделанных? Разнообразие тут будет только хорошо для очень... Разно... Маленького для людей. маленького количества людей. Да, но Для большинства оно даже это разнообразие не почувствует. Как они покупали дешевую колбасу, так и будут покупать. Им не нужно будет разнообразие. А, нет, согласились бы вы с таким утверждением, что разнообразие в товарах, особенно в дешевых, важно только для того, кто производит эти товары, чтобы можно было... Под разным соусом одно и то же, м -м, втюхивать всем. Да, я могу с этим согласиться. Ну, вполне себе, да. Потому что в таком случае выбор будет стоять за покупателем. Ему придется отслеживать, момент подходит ли ему та или иная вещь, или продукт ему приходится отслеживать. Качественно ли это сделано, сверяться с гостами, в целом повышать свою грамотность именно в плане э, товаров, естественные выборы, подходят ли они под свои критерии. Потому что, опять-таки, проконтролировать все, во-первых, в таком случае становится невозможно, потому что товаров выпускается много и, ну, грубо говоря, ГОСТ, он как общий формат всего того, что можно Прошу прощения, что перебью, вы только что сказали, что должен покупатель сам следить за да. ГОСТами да. И производством, и после этого вы сказали, что не нельзя за всем проследить государственной машине, а может ли это сделать сам покупатель вот стою прилавка и выбирая колбаску на вечер, как вы думаете? Если покупатель достаточно грамотен в той или иной сфере, и он может оценить момент товара, то да, может. Если покупатель не имеет нужных для него знаний или ну, попросту очень далек от той сферы, которая ему нужна, то да, он имеет все шансы ну, провалиться, скажем так, с товаром. Хорошо, как вы думаете, замена... Социалистическая система на коммунистическую, она повлияла хорошо или плохо на жизнь в России и в других странах СНГ бывшего? Социалистическую на коммунистическую? На капиталистическую. Вы просто говорились. Я прошу, правильно услышал, что он... Да. Да. Ну вот, я считаю, что не положительно повлияла на, на бывшие страны сказать, отрицательно. отрицательно, да, повлияла. Но с другой стороны, я думаю, по-другому быть не могло, потому что уже все к этому шло. Это да. нельзя было устранить. Может, к этому не шло а велиц или направлены те, у кого были финансы и возможности для этого? Я не могу утверждать, потому что это все потаенная политика. Мы там не были, свечку не держали, и утверждать сложно. Возможно, кто-то извне разводил, возможно, кто-то изнутри. Точно удержать нельзя. Но то, что э, к этому все шло, или шли люди, целенаправленные, ну это точно. Да, и вообще момент того, что, к сожалению, ни одна та, ну, модель существования не могла продержаться долго по причине того, что она была изначально идеалистической. То есть был момент того, что это было практически в некоторых вопросах необоснованно. Хотя, да, у нее непосредственно были свои плюсы. И к тому моменту и резкого перехода, и к тому в целом, как сейчас это складывается. Момент того, что эта данная система нестабильная, и она не может, ну, скажем так, точно отвечать на завтрашний день, и это да. Добрый день, меня зовут Аркадий информагентство Ледокол. Какой сегодня день? Нормальный. День России. А, День России. Помните, что он назывался День независимости России? Да, да, да. Хорошо. А от кого Россия стала независимой внезапно? Честно, не знаю. Но раз она стала независимой, может, была зависима? Может, скажете, от кого была зависима? Честно, в истории не силен. Ну, а помните, что Россия была в составе Советского Союза? Конечно, да. Вот. Как считаете, то, что... Развалился Советский Союз для простого населения. Это хорошо или плохо? Ну, с одной стороны хорошо, с другой плохо. А чем же хорошо? Ну, инновации, наверное. Даже не знаю. Ну, а чем плохо, как вы думаете? Ну, раньше вообще, как, труд, наверное, граждан Советского Союза был как-то окупаем, наверное. Как, как сказать чтобы поточнее было, наверное. Давали квартиры бесплатно ветеранам труда. То есть, получается, квартиры, машины, труд был ну, окупаем. Ну, а вы сейчас работаете, учитесь? Работаю. Работаете, отлично. А как вы считаете, вам за вашу работу даст работодатель квартиру? Нет, она у меня есть. Ну, допустим, у вас не было бы квартиры, вам бы дал нет, работодатель. Нет, нет, нет. Я работаю на частное агентство, нет. Хорошо. То есть с развалом Советского Союза людям стал жить в большинстве своем хуже. Согласны с этим? Да, согласен, да. Хорошо. Благодарю за ответ, удачного дня, до свидания. Добрый день. Сегодня какой день? Сегодня день России. Отлично. А от кого Россия стала независимой в 1991 году? Не знаю. Но она была зависима от кого-либо? Ну, возможно, да. Хорошо. Как вы считаете, развал СССР положительно или отрицательно повлиял на трудящихся России прежних и текущих, в том числе вас? Ну, скорее положительно, думаю. Угу. Хорошо. И подскажите, как вы считаете, можно ли быть независимыми? Вообще от кого-либо, друг, друг от друга, в принципе? Думаю, нет. Ну, прям вот совсем независимо ни от кого. Невозможно быть, мне кажется. Uh -huh. Хорошо, благодарю за Ваш интервью. Добрый mm -hmm. меня зовут Аркадий информагентство Ледокол. Какой сегодня день? День России. Отлично. Как Вы считаете, она стала независима или она была независима всегда? Всегда не была независима, но сейчас начинает. Потихоньку. Хорошо, от кого мы тогда были зависимы, если вы считаете, что мы становимся независимыми? Не могу точно сказать, наверное, каких-то внешних управленцев. Так, хорошо. А вообще, может ли сейчас быть какая-то независимость абстрактная или конкретная в современном мире, когда все экономически и производственно связаны друг с другом? Вот у вас. Ну телефон точно не российского производства, точно нет. да. Ну и у меня автоаппарат тоже не российского. Так вот, как вы думаете, мы можем быть независимы от остальных стран? Абсолютно нет, не можем. Хорошо, благодарю вас за ваше мнение. Удачного дня. До свидания.